По состоянию на 14 часов ровно цик получены и обработаны данные голосования, и они следующие, всего по Республике Беларусь проголосовало 65,19% избирателей, проинформировал он. Так, в Брестской области к 14 часам ровно проголосовало 63,5% избирателей, в Витебской — 67,35%, в Гомельской — 75,83%, в Гродненской — 65,75%, в Минской — 64,21%, в Могилевской — 72,57%, в Минске — 52,3%. Ипатов также сообщил, что избирательные участки, сформированные в санаториях, больницах и воинских частях, уже завершают работу и приступают к подсчету голосов.